Здравствуйте! Самый удивительный, самый простой и самый эффективный обряд, который привлечет огромное количество денег в вашу жизнь. Обязательно подпишитесь на мой канал, сделайте это прямо сейчас. Итак, удивительный, самый мощный обряд, который поможет вам привлечь жизнь постоянное материальное благополучие выполняется следующим образом. Встав утром, в любое время, с любой ноги вам необходимо приставить перед собой столб огня круглой формы аж до самого неба. Представляя это, произносите слова «Скоро я каждый день буду получать одну тысячу долларов» и произносите это шепотом многократно. Если это делать 30 дней, то спустя 30 дней появятся события, которые заметно улучшат ваше материальное благополучие. Делайте это на протяжении 30 дней. Напишите в комментариях. Не забудьте подписаться на обновление видео и подписаться на мой канал.